всем привет дорогие друзья на связи кузнецов никита канал настольный теннис для всех сегодня хотел бы рассказать вам о том как правильно хранить ракетку как ее консервировать если вы планируете долгое время не тренироваться например вы уезжаете в отпуск ну и о всех вспомогательных штуках которые вы можете найти в народном хозяйстве там не тратя дополнительных средств итак первое э где хранится ракетка? Есть куча всевозможных чехлов. Вот я использую чехол такой формы квадратной, есть чехлы под форму ракетки ценовая политика у них тоже очень разнообразна там от, начиная от 150 и кончая там, 5 тысячами рублей соответственно вы можете подобрать чехол под себя но я бы рекомендовал использовать все-таки чехлы квадратные, потому что в них есть специальные вставки которые, вот я их продемонстрирую такого плана в каких-то чехлах они из деревянной, в каких-то пластиковые, более мощные они позволяют сохранить ракетку от нагрузок, то есть, чтобы она у вас элементарно там, не треснула при транспортировке где-то в багаже, например, в самолете там, либо в машине. Далее мы открываем чехол и достаем ракетку. А, задают немного вопросов подписчики, как хранить, как вообще лучше все это использовать. Я а, использую таким образом обычный полиэтилен от накладки вот, а, от Тенерджа вот я ее обрезал и в этом полиэтилене храню свою ракетку. Использую эти бумаги, которые также идут в комплекте с любыми накладками. Вот таким образом и складываю ракетку. В принципе, считаю использование каких-то пленок специальных, ну не знаю... Насколько они эффективны, нет. Как-то разницы я особо не почувствовал при хранении в пленках, либо так. Накладки и таким образом сохраняются достаточно неплохо. Если вы планируете долгое время не тренироваться, там ракетка у вас будет лежать 2-3 месяца, соответственно, с влиянием воздуха накладки будут сохнуть. Для того, чтобы это предотвратить, можно просто взять, заклеить это плотно скотчем чтобы исключить попадание воздуха либо же можно накладки снять с основания, положить их в этот полиэтилен, также заклеить скотчем либо взять утюг, заплавить края и также накладки будут храниться. Что касается ручки? я использую специальную обмотку для того чтобы не скользила рука, она есть продажа, тоже ценовая политика и цвета различные. В принципе вот есть изолента черного цвета, кто-то ее использует да, кому-то она подходит. Пластырь обычный белый медицинский, который стоит там в аптеке 30-50 рублей. вы тоже можете им обмотать ракетку и также играть. То есть это все индивидуально и каждому как говорится свое. И далее, вот при покупке нового основания, вот эти места у меня, по крайней мере, вызывали некоторый дискомфорт, натирали. У меня в комплекте с доской шла вот такая специальная штуковина, это по сути обычная наждачная бумага, вы также можете купить ее в любом магазине, это так называемая нулевка, самая маленькая, и подпиливается в тех местах, где неудобно вам держать ракетку, либо она натирает. И момент такой, встречал такие случаи, когда вы начинаете снимать накладку с основания, то на накладке остается шпон от ракетки. В этом случае можно взять обычный лак для волос, нанести его на доску, но только небольшим слоем. Равномерно распределив, дать подсохнуть и это придаст основанию дополнительную плотность и закрепит. Только рекомендую не перебарщивать, потому что от этого основания становится немного плотнее и, соответственно, скорость его может немного увеличиться. Но Не знаю, насколько вы это почувствуете, но как факт это имеет место быть. Итак, друзья. Используйте эти советы, надеюсь они вам пригодятся. Подписываемся на мой канал и ставим лайки. Всем пока, на связи был Кузнецов Никита.